Здравствуйте! Сегодня хочу показать, как у меня растут огурчики на подоконнике. Они были высажены еще до Нового года, где-то в декабре месяца. И вот мы видим, уже три или четыре огурчика мы сорвали. Они растут в таких контейнерах. Один контейнер литровый и два двухлитровый. Огурчики здесь сарацин. Сарацин, он, конечно, мощный, как мы видим. Сейчас поближе глянем, какой вырос огурец на подоконнике. Один я уже сорвал два дня назад такой где-то крупный. Вот еще один здесь есть. Это сарацин, кустик, как мы видим. А это маленький огурец. Вот мы видим хрустик. Такой маленький огурчик тоже. А это герман. Маленькие завязались тоже вот. Один вот, второй вот они огурчики. Это герман. Вот так они себе растут здесь на окошке. Никакой подсветки я не давал, хоть и были ранее посажены. Раньше были световые дни маленькие, они вытягивались. Макушку на сарацине пришепил, чтобы пошел боковой побег. От бокового побега буду формировать новую плеть, на которой будут тоже расти огурчики. Ну вот такой маленький обзорчик по огурцам. Каждый может и в себя в домашних условиях высадить огурцы, зато они свежие, ароматные огурцы. Не надо и в магазине покупать, которые там насыщены с сину водой. И эти огурцы очень вкусные. Ну вот и все. Может кому это видео будет полезным. Кто желает подписываться на мой канал, то подписываемся, чтобы знать новости, что происходит на нем. Всем желаю успеха, всего доброго, до свидания.